Санаторий куяльник, люди отдыхают, оздоравливаются. Сегодня санаторий в бассейне 34 градусов вода, соленая рапа. Кому нужны дополнительные услуги, есть и вытяжки в соленой воде, и грязевые ванны по 10 минут. 39 градусов вода. Полностью погружаешься в лечебную грязь и... там бубочки идут, и оздоравливаешься кто этого всего не хочет оздоравливается сам в бассейне по утрам идут с тренерами а после обеда можно сами, как хотим так и вот девочки знакомые плавают ну, здесь, в принципе, уже со всеми знаком. Очень хорошо, условия хорошие. Затем выходите из бассейна, есть э, пресный дождь, э, где переодеться, есть фен, кафе, все условия. И минут 20 минут проехаться можно сразу на море, если кто хочет. Очень хорошая подъезд, автобусы ходят, маршрутки, такси набирают людей и везут. Всем, кому интересно, приезжайте в город Одесса, в санаторий Куяльник. Когда выходим из бассейна, вы видите, видим вот вы такую видите. картину. Посмотрите, какая красота. Всякие процедуры в бассейне. Вот здесь, например, подводное я вытягивание слушаю, позвоночника. Так, позвоночник вытягивают в бассейне. Если нужно шейный позвоночник вытянуть, тогда погружают на шею какую-то тяжесть, вытягивают позвоночник. Озеленен... Озелененная зона. Очень красиво. В бассейне просто получаешь удовольствие. Какие красивые. Какие красивые цветочки. Вообще тут хорошо. И замечательно. И ходят постоянно один за другим принимать всех и кто хочет просто оздоровиться поплавать и кто хочет подлечиться по направлению врача цветы, цветы, какие красивые. розовинки сиреневинки. здесь летнее кафе Олеандр идет, махровый. Цены недорогие, столики. Ого, роза желтая. Это внутри. Не полей, листочки не падают. Это помещение поликлиники. Очень много врачей. И можно выпить кофе вот расстаночки кислородные коктейли делают вот грязи лечебница компрессысадники При выходе с бассейна мы видим в поликлинике. видим вот такую красоту. Смотри, смотри, смотри. Ой! Мелкие овчарки. Они тоже хотят в бассейн. Бассейн. Вот это сам бассейн. Бассейн находится на территории Заходить нужно через поликлинику. с поликлиники. Если нужно пройти сначала врачей, затем идешь плавать. Если нет назначения, просто платишь денежки и тоже плаваешь. Вот сайт Куяльника. Куяльник. Санаторий имени Пирогова номер телефона кому нужен грязи лечение наносится на тело грязь нужной температуры и выдерживается сколько нужно времени затем ванночки для ног тоже это гидромассажем это для вен улучшает состав венозной деятельности сам бассейн в бассейне есть по утрам тренер работает с людьми а после 12 можно всем посещать посещать бассейн кто желает без направления врачей вытяжка позвоночника в грязевой ванне на шею цепляют подушечку и здесь вот вытяжка позвоночника а здесь просто грязевая ванна. В общем, очень много процедур, хорошие отношения, коллектив. Все замечательно. Кто настроен, приезжайте в город Одесса, в санаторий Куянник. Ходит 110 я маршрутка от привоза. хорошая и для организма нужна горячая вода здесь есть где переночевать в санаторий все хорошо стоянка транспорта развязка а летом пускают маршрутку какую нин а? говори Маршрутка. Значит, маршрутка идет от вокзала под номером 110, она заходит на территорию Куяльника, до конца проезжается мост Куяльника, и там остановка обычно собирается, люди возвращаются в город. И есть и, и ходит кроме этой, еще идет маршрутка 110А, которая идет до Зерновой, тоже на территории Куяльника ходит только до 5 вечера и только до 1 сентября Да, в летнее время, да, в летнее время. спасибо вечером здесь музыка играет кафе открываются магазинчики в город тоже можно доехать свободно такси едут 10 гривен до зерновой а от зерновой в любую точку пересыпский мост Ремушки, Таирова, куда хотите туда и едете. А, спасибо. Сейчас попробую. Ой, подожди, Компрессы вон делает. Смотри. За году давай спросил. За поливание в час. Смотри, он лечит заболевания поджелудочной железы. Смотри, при хроническом поджелудочке. Сто пятьдесят миллилитров пять семь дней пить. Увеличиваются. Хорошие. Ага. Заболевание печени. Это вода гуяльник. Не а нет. я в кресле пассиву с бюджетами. И, и тебя да. можно дегратируть как клиента. Да. Заболевание кишечника. Этой водой можно вылечить. Это медленно проведу заболевания желчного выводящего. Там 5, 2, 3 Ага, лечения. да. Сейчас Это дома будем читать. Вообще здания такие красивые раньше делали. Ну что здесь было когда-то это вообще чудо было. Живое чудо. Видишь, люди ракушечки там красивые. Да. Пойдем? Да. Нам еще в город добираться. Боже ты посмотри, какие-то это штуки. я была в Бевете, был где Ой. можно набрать куяльницкой воды. Прямо Зелезно. из источника, из бюлета из-под земли. Но она не газирована, но лечит очень много заболеваний. Посмотрите, какая здесь красота. Вот дама набрала уже воды. С идет все лечить. Вот. Здесь, здесь люди идем, живут. Люди живут напротив. А я вам сейчас покажу, где этот бювет находится. Когда вы ходите в санатория. Ой, с поликлиники. Угу. Когда вы ходите с поликлиники, поворачиваете направо, проходите грязи-лечебницу. И следующая идет бювет с минеральной водой. Чистой куяльницкой водой. А здесь можно набрать рапы, вода с лимана. Люди набирают и дома лечится. Вот так она набирается в бассейн. Она здесь отстаивается. Видишь, какие-то болотенные полосочки. Ну, с самой трубы можно набрать. На качает. А там лиман. Купайся бесплатно. Он очень мелкий. У него практически можно перейти ногами. Да, очень мелкий. Высох лиман вообще. Раньше с моря пускали воду, чтобы наполнить лиман. А за лиманом находится поселок Котовского. Вон транспорт ходит спокойно. Развязка хорошая. Это грязи лечебница. Была построена... В каком году она была построена? В 1964 нет, ну а это нет, это до раньше? До революции. революции. Посмотрите, какое красивое здание раньше вот строили. Оттуда, смотри, какая встань, прямо по Посмотри, какое как красиво люди раньше иди, строили. Это, это старинное построение. Да, постройка это старинная. Не это не здание сейчас не работает. Сейчас новое здание работает. А это уже забросили. Было когда-то очень красиво. Пользовались царской Россией еще. Царской еще. <связывая> вот кошечка пришла лечиться грязью, <связывая> да, Китя? <связывая> а какие корпуса. вот какие корпуса красивые! Посмотрите, как красиво строили. Это, Это как в фильмах снимают замки, знаешь, про Алладина какого-то. Так красиво. Плитка такая шикарная. Облицевали до Да, столько лет. И эта плитка крепкая крепкая. Ничего не ломается. Сказочно. Постройка красивая. Да, как дворец да. какой-то. А как и фильмы показывают. И, и в уже. фильмах вот такое вот все красивенькое. Может быть и съемки ведут на старинных дворцах. Да. Чуть обделали и сразу себе раз и фильм готовый. Смотри какие ступеньки красивые. Строил же кто-то. А там кстати занавесочки, наверное какая-то работает часть грязелечебницы. Но сегодня она закрыта. Замочек висит. Сейчас покажу. Вот замочек висит. На инвалидных колясочках люди лечатся. Приезжают специально. В такси ездят. Всё работает вот еще один корпус памятник смотрите какая красота раньше этот курорт ценился вот сколько много деревьев воздуха курорт был всесоюзного значения приезжали сюда все лечились все работало, здание работали, все все корпуса. Сейчас все позабрасывали. Ну, кое-что работает. Но сначала, прежде чем лечиться, нужно обязательно пойти в поликлинику на прием к врачу. И врач назначает лечение. Сейчас поснимаю людям сними, да. это лечебница вода грязи лечебница Снимай, 1809 снова первый исследователь Одесских лиманов и устроитель, и устроитель, устроитель. Первый лечебница. Первая лечебница 1809 год а что же не ему в написали это объявление табличку Танечка, это он родился девятом. В семьдесят втором умер. Угу. Это не так уж и долго он прожил, он, но умный он, ли? Что, за что работа это работающий. Сегодня, наверное, выходной. Нет, она, по-моему, только до обеда работает. Я так думаю. Пойдем расписание с ними. Танечка. Профессор. Танечка. Вот когда работает грязели Чебница. Вода, грязи, лечебница. Часы работы. Санаторий Пирогова. Здесь люди проживают. 250 гривен. Один день. Парк, дискотека. Столовая. Очень хорошо, а там дикий пляж. Свободный вход, бесплатно, грязевые ванны. Сюда ходит автобус города 110 -й. Прямо с вокзала. Если кому удобно с центра города, добраться тоже. Очень легко. Народ шампанское пьет. Здесь наливают шампанское, да. Всем все все включено. Все включено, всем весело и хорошо. В парке сидят, пивасик попивают. Арбузики. Мисточном... О, Спасибо всем за внимание. До свидания.